Во имя Отца и, и Бога. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником сегодняшним. Сегодня у нас праздник Казанской иконы Божьей Матери. Вообще праздник, надо сказать, почему-то вызывает некий такой оттенок, э, горький некий оттенок, сожаления, тревоги, может быть, какое-то такое вот непонятное чувство. Я попытаюсь объяснить это, может быть, и не только вам, и даже самому себе, почему такое чувство возникает в праздник? Казалось бы, праздник, надо радоваться. Безусловно, и радуемся мы, но тем не менее. Давайте немножко вспомним. В честь чего, почему праздник такой состоялся? Чуть более 400 лет назад у нас в стране было так называемое смутное время, историки его называют. И вот в этот период времени. Наверное, ужаснее время ты и не придумаешь, собственно говоря. В этот период времени род Рюриковичи уже присекся, а Романовы еще не явились. Вот. И между царствие настолько затянулось, и э, правители менялись, и присягу профанировали как таковую. Ну, наверное, рыба, как всегда, гниет с головы у нас, боярская верхушка в то время. Присягали сознательно польским ставленникам, сколько у нас было лже Дмитрий и э, других э, различных э, правителей. Народ не успевал запоминать имена, присягая к ним. А целуя так вот крест, целование крестное давая. Теряется сакральный смысл самого целования, самой присяги, когда так часто это происходит. И, кроме всего прочего, в стране на, настолько. Э, Творилось беззаконие, такое непонятное безвластие, что э, остановилось все замерло. И земледелие, и торговля, и ремесла. Купцы боялись выезжать за покупками, за торгов творить торговлю, потому что почти гарантированно были ограблены дороги. Поэтому торговля замирала. Крестьяне, соответственно, урожай. Не бахали землю, большей частью не потому даже, что э, потопчут и сожгут посевы. Если даже удастся собрать урожай, то его все равно отберут. И поэтому бессмысленно становилось сажать урожай. Люди вымирали целыми деревнями. Крыши покосившиеся. Пустые такие вот населенные бунки, во которых только собаки бегают и никого больше. В Москве в это время во многих храмах творилась уже литургия на латинском языке. Вот такое состояние было в нашей стране. И помощи ждать было, собственно, неоткуда. Потому что власть вся верховная была под поляками в то время. Неоткуда было взяться этой помощи. Вроде победить нечем. Наивно полагать, что народное ополчение, большей частью полями вооруженное могло э, сокрушить Москву такой крепкий город с крепчайшими стенами но тем не менее народное ополчение было собрано и самое главное что было сделано это совершен крестный ход с иконой Казанской Божьей Матери обошли стены Москвы и вот в этот день который мы сегодня празднуем э, суд о нашем отечестве Богом был приложен на милость поляки отдали Москву казалось бы без таких видимых причин. Не было оснований давать. Было запасов много в Москве. Они могли месяцами находиться в этой Москве. А народ, который находился за э, каменными стенами, ему надо было чем-то питаться. И тоже не все гладко было внутри э, того же самого ополчения. Но, тем не менее, эта победа состоялась. То, что у нас сейчас есть государство, во многом зависело от того момента, от того дня, который чуть больше 400 лет назад у нас состоялся. Почему горько немножко об этом вспоминать? Почему? Да потому что на грабли наступаем постоянно. Причем на грабли не только свои, которые сейчас, новозаветные назовем их там, но Завет. У нас же есть священное писание, ветхий завет. Мы хорошо знаем историю. Мы знаем, как израильское общество жило. Когда отпадало израильтяне от веры, становились идолопоклонниками большая часть общества, то тут же сыпались всякие бедствия и невзгоды на все общество. Что только не происходило в те периоды. И пленения были, и уничтожения, и моры различные. Все происходило. Просто почитать достаточно ветхий завет, чтобы все это увидеть – как только возвращались к вере, покаявшееся было общество это, снова, соответственно, стали чтить Бога отцов своих, то, соответственно, и благоденствие возвращалось в землю Мы вот молимся, Божий Отец наш, говорим мы, взываем. То есть мы подтверждаем, что Бог это не только, которому мы сейчас молимся, но этот Бог, которому молились отцы наши. Матери наши, много-много поколений до нас. И вот, и в нашей стране происходит та же самая ситуация, как и в израильском обществе. Много раз происходило, к сожалению, и продолжает происходить. Сколько раз у нас невзгоды возникали. Сколько у нас различных слез было выплакано матерями о погибших детях, о безвозвратно потерянных мужьях, кормильцах семьи. Возвращалась вот эта вот Правда в общество, православная Наша вера а? И соответственно Помощь не закоснеет От Бога Казалось бы Вот 20 век За что это нам? С одной стороны, а с другой стороны А кто упала, срывал Кресты и лил? Чужестранцы пришли что ли? Наши ребята русские это делали Сами мы же и делали, творили. Почему? Прохладность веры было долгое время до этого уже. Теплохладность, как в Писании об этом говорится. То есть ни тепло, ни горячий, ни холоден. Вот в таком состоянии общество находилось. Я не могу сказать, что это общество э, было, например, только миряне одни. Это и священники, и военные, и государственные люди. Все охладели. И вот пришли бедствия на страну. А что произошло, например, когда э, враг вторгся в пределы нашей страны э, во время Второй мировой войны, Великая Отечественная война началась? Люди повалили в храмы, храмы были открыты. Потому что некуда больше пойти, когда, соответственно, бедствие наступает, и помощи ждать некуда. Люди, соответственно, обращаются к Богу. Это как некий такой рецепт, который постоянно прописывает Господь обществу в целом. А ведь общество, это и как единый организм, ведь у нас и в Израиле точно так же были праведники, которые также страдали вместе. Также пророк Даниил точно так же был пленен, в Вилонском плене находился. Все происходит вместе, не, не удастся никому из нас отстояться в стороночке и сказать, я вот спасаю свою душу, я молюсь, я вот все делаю это, и у меня все вроде хорошо. А то, что там не ходят в храмы другие, то, что там делают аборты другие, это для меня не касается. Вы знаете, преподобный Паисий, э, святогорец, живший совсем недавно, вот его недавно прославила э, греческая церковь, он э, сказал о том, что если э, грех аборта совершает женщина, и в обществе он запрещен законом, то грех только на ней. А если разрешен в обществе этот грех, то грех на все общество распространяется. Не можем мы в уголочке отсидеть. Мы одно государство, мы единый организм. И то, что в храмы не ходит много людей, зависит тоже от нас. Значит, нашим поведением, нашим отношениям мы не смогли показать, что такое христианство, какие должны быть христиане. Большей частью, может быть, мы заходим в храм, здесь побыли и ушли, и живем так, как нам нравится не меняя ничего особенного в своей жизни. Я уже приводил такой пример э, в своей проповеди, приведу его еще раз, это хороший пример. В э, первые века христианства, когда в государстве, в разных государствах было, э, основополагающее было э, языческое различные верования, один состоятельный человек, язычник. По своему убеждению, закоснелый, нанял себе работника. И, зная о том, что он христианин, сказал ему, я возьму тебя на работу, но с одним условием. Ты мне ни слова не должен говорить о своем Боге, не хочу ничего слышать. Он сказал, хорошо. И он трудился у него несколько лет. Трудился хорошо, выполнял свою работу. И наступил момент, когда этот хозяин, язычник, подозвал его и сказал ему, расскажи мне о твоем Боге. Я хочу быть таким же, как и ты. Вот что происходит с человеком, когда он видит хороший пример. Когда наша вера демонстрируется не только в храме, показывается, но и за пределами храма, где бы мы ни находились. Тот же самый, идя мимо храма, осеняясь и отрестным знамением, мы исповедуем веру. Точно так же, садясь за стол в общественном месте, хотя бы кратко читая молитву благословляя стол», осеняя себя крестным знанием, мы также исповедуем веру свою. Помни о том, что мы не просто люди отдельные, мы христиане, мы Христа представляем собою. Находясь в какой-то конфликтной ситуации, нет бы, чтобы конфликт этот погасить, мы вступаем в споры и, соответственно, усиливаем тот конфликт нередко. А что бы стоило нам потерпеть и понести это? Быть добрым примером. Вот я о чем говорю. И в обществе у нас постепенно постепенно такие процессы называют, двигаются. Если, если в 90-е годы валом народ шел в храм и наполнялись они, то посмотрите, как сейчас это происходит. Многие ли из тех, кто ходил в 90-е годы в час в храмах, почему это произошло, по какой причине? Сложно разобрать. Все мы в этом как-то виноваты. Вот потому немножко горький осадок чувствуется у меня, от этого праздника, потому что очень страшные события воспоминаем мы, избавление от этих страшных событий. Получим мы еще раз такое прощение, если снова Господь пошлет на нас такие вот бедствия. Мы не знаем, как мы можем знать. И вот помимо того, что этот праздник у нас, воспоминание вот этого события, мы празднуем Казанскую Божью Матерь, лекону Казанской Божьей Матери. В миру этот праздник называется День народного единения, если я не ошибаюсь. Народного единства. Ну давайте посмотрим открытыми глазами, в чем единство народа. Как он объединяет. Посмотрите сколько нас здесь. Вот там в домах нет людей сейчас, есть люди. В соседней деревне, где нет храмов, разве нет там сейчас людей в домах в этот праздник? Сегодня день выходной. Там есть тоже люди. Или они не христиане, они не крещенные. Они тоже христиане, но их здесь нет. В чем единство тогда? В чем оно заключается? Вы знаете, у евреев, опять вернусь, к носителям, скажем, вот этой истинной религии, хранителям Священного Писания, многие э, столетия, даже тысячелетия, у них традиция. Хранит, по сути, их народ. Традиция очень много значит в народе. И у них есть такая хорошая традиция, э, когда празднуется еврейская Пасха. Пасха еврейская это не то, что не тот праздник, который у нас. У них этот праздник имеет исторические корни. Это воспоминание исхода евреев из Египта, избавление от рабства египетского. Вот что они празднуют. Они готовят Пасху, это такой. И, э, жаренный на открытом огне Агнец Игненок э, Которого они вкушают в этот день С горькими травами То есть со специями различными Но самое главное не то что они это вкушают А главное как это происходит Во всякой еврейской семье В этот день э, По заведенному распорядку Самый младший член семьи Маленький мальчик Встает и спрашивает Самого старшего из рода, который находится дома, задает ему вопрос, а для чего мы здесь сегодня собрались? И тогда старший рода начинает объяснять ему и говорить, понимаешь, было время, когда весь наш народ находился в рабстве. Мы тяжко пригрешили перед Богом и, соответственно, находились в таких вот очень стесненных условиях. Мы много лет, 40 лет двигались по пустыне, были кочевниками, у нас не было дома, мы молили Бога о прощении, о пощаде, и Господь с милостью над нами, и мы обрели свой дом, который мы сейчас имеем. И в воспоминание вот этого мы здесь собрались, чтобы помнить, как Господь был к нам милостив, и помнить еще для того, чтобы хранить милость господня потому что мы не знаем, если мы снова согрешим, будет ли нам Господь так же милостив, как и в тот раз. Вот такой диалог происходит из года в год в различных семьях. Вот оно единение. Вот если у нас будет происходить такой же диалог относительно вот этого события, вот тогда будет единение какое-то. А пока этого нет у каждого из нас, и, да, и у тех, кто в храм постоянно ходит, исповедуется, причащается тревожно на душе за свое будущее, за то, что будет дальше, за здоровье и будущее своих детей, беспокойство, не благоденствие внутри душе, а именно беспокойство. Нету того единения, к которому мы пока только стремимся. Так вот, дорогие мои братья и сестры, всем вам в этот день желаю единения народов, общей традиции культурной, общей духовности, а для этого прежде всего нужно беречь и увеличивать в себе вот эту вот культурную традицию и, самое главное, веру нашу православную. Богу нашему славу. Аминь.